Всем привет, дамы и господа, с вами Рэнди Влад и сегодня я вам расскажу о том, как накачать бицепсы в домашних условиях и на минуточку без использования гантелей. Если ты хочешь накачать себе огромные банки, у тебя дома нет гантелей, то это видео специально для тебя. Поэтому не будем медлить, переходим к интро и будем качать банки. Поехали! Итак, друзья, для начала нам нужно определить, что нам понадобится, чтобы качать наши баночки. Так как у нас нет гантелей, а нам нужно делать вот такое вот упражнение, нам понадобится для этого рюкзак... Набиваем его какой-нибудь тяжелой фигней, чтобы нам было тяжело. Ну а также нам понадобится пол, который у меня под ногами. Да, он под ногами у меня. Итак, друзья, сегодня мы будем прокачивать бицепс. Но также не стоит забывать про луч. Я специально про это подумал, так что сегодня у нас будет три упражнения. Переходим к первому. Поехали. Итак, друзья, первое упражнение. Мы хватаемся за ручку рюкзака и будем поднимать строго на бицепс. Вот так вот поднимаем и фиксируем. В верхнем положении. Обязательно немножечко фиксации и медленно опускаем. Не нужно делать типа вот таких вот китков. Мы спокойно работаем, чтобы наш бицепс напрягался. Стараемся делать все по технике, не нужно делать вот так вот. Если вам тяжело делать, то возьмите весь поменьше. В итоге вам нужно довести бицепс свой до такого состояния, чтобы он у вас просто горел. И точно так же с этим бицепсом делаем все по идентичной схеме, качаем его в такой же фигне, потому что если вы будете качать его как-то по-другому, то возможно этот вырастет меньше, этот больше или наоборот. Так что стараемся концентрироваться на бицепсе и делаем все так же, как делали с предыдущим. И не дергаемся, и вверху стараемся чуть фиксировать и медленно опускаем. Это первое упражнение. Делаем его 15-20 раз, но не делайте там, к примеру, с одним килограммом 10-15 раз. Делайте так, чтобы бицепс на 20-м раз уже просто горел как будто бы, ну, чтобы сюда просто поступала куча крови, и вы чувствовали бицепс. Так, друзья, второе упражнение, мы уже смещаемся на пол, мы будем отжиматься, но вы можете сказать, отжимание это прокачка груди, да, ребята, но смотрите, в чем загвоздка. Обычное отжимание мы делаем вот таким вот образом. Но суть этих отжиманий в том, чтобы повернуть наши руки в это положение максимально, приблизило к нашему тазу, ну, то есть к нашим ногам, в сторону наших ног, и работать вот так вот, изолированно на бицепс. Просто сейчас попробуйте сделать это упражнение, если не верите. Оно очень хорошо прокачивает бицепс. Только следите за техникой, чтобы у вас не получалась э, рабочая грудь. Вот если сейчас сжимается, я чувствую, то что у меня забивается бицепс, у вас должно быть то же самое. Делаем 10-12 повторений и где-то 3-4 подхода. В предыдущем упражнении тоже четыре подхода Итак, ребята я надеюсь что вы чувствуете жжение в наших бицепсах но это еще не все мы забыли про лучевидные мышцы которые мы будем качать при помощи того же рюкзака набиваем его нужной количеством массы чтобы он был тяжелым и начинаем делать подъем на бицепс но при этом мы делали в прошлый раз вот так вот а сейчас мы будем делать вот так вот чтобы наш луч вот смотрите видите он у меня прорисовывается у вас должно быть то же самое вы должны напрягать луч Делаем также где-то 20 повторений, чтобы ваш луч горел просто, и делаем 4 подхода. Также не забываем про эту руку, то есть не в сумме 4 подхода, 2 на эту, 2 на эту, а 4 на одной руке, 4 на другую, чтобы у вас получилось, если так считать, то в сумме 4 подхода. Вот. Мы должны чувствовать наш луч, чтобы он работал и горел. В этом ключ... И тогда у вас реально будет и красивый бицепс, и потом точно так же будет красивый луч. Это будет и сильно, и красиво, и эффективно. Итак, друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Я надеюсь, что после этого видео вы начнете качать бицепс. Чтобы сегодня вы уже начали и к лету закончили. И чтобы летом вы уже ходили в футболки. Просто представьте это на секундочку. В обтягивающих, бицепсом, в рукавах. И чтобы все завидовали тому, какие банки у вас есть. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой инстаграм. Всем добра и всем хороших бицепсов. и пока.